ну что ребята всем привет вы на канале сквозь стерни звезды меня зовут ярослав и сегодня я вам хочу показать такой пост на канале продвижения призм он вышел ссылку на этот канал я оставлю в описании эта команда владислава волконского они продвигают криптовалюту призм от них есть два бота первый раз в сутки раздает бесплатно криптовалюту призм и можете еще туда приглашать своих друзей также за каждого друга вы будете получать еще один шанс на получение криптовалюты призм и также есть второй бот, который обучит вас кошельку призм, как на него завести монеты. И храня там свои монеты на своем личном кошельке, вы также получите плюс а, вроде что-то около 40% процентов я сейчас точно не помню но от продвижения призм вы получите бонусные монеты там а все это будет расписано также если вы во второй бот будете приглашать людей они также будут создавать личные кошельки которые вы им будете активировать и мало того что ваши друзья будут получать бонусы так еще и вы будете получать бонусы за каждого друга который пройдет обучение все это грубо говоря на безвозмездной основе делается командой продвижения призм на полном энтузиазме и вот такой пост выставил владислав не знаю или модератор канала продвижения призм где есть два кошелька давайте посмотрим первый мы увидим что на нем 670 тысяч монет баланс а в парамайнинге в графе находится 2868 монет это то количество монет которые можно сейчас зачислить на этот кошелек то есть увеличить его на 2868 монет и мы видим что 185 монет в сутки данный кошелек добывает также мы видим у него структуру 18 миллионов повышающий коэффициент у нас дает структура в 10 миллионов то есть 10 миллионная структура уже дает повышающий коэффициент следующий коэффициент будет достигнут при структуре в 100 миллионов эти данные мы запомнили. И теперь переходим на следующий кошелек, у которого баланс почти что в 5 раз меньше. По факту он сейчас в 5 раз меньше есть, даже чуть больше. Но те данные, от которых мы будем отталкиваться, по ним... Этот кошелек в 5 раз меньше. Дальше вы поймете почему. 110 тысяч монет баланс этого кошелька. 110 тысяч монет может прямо сейчас зачислиться на этот кошелек. Ну, в тот момент, когда был сделан этот скриншот а в строке про майнинг. 110 тысяч монет. И мы видим, что 1066 монет на данный момент добывается в сутки этим кошельком. То есть разница колоссальная. да? И структура также видим 25 миллионов. Но повышающий коэффициент работает на 10 миллионах и на 100 миллионах следующий порог. Так что тут можно тоже считать, что повышающий коэффициент дала 10 миллионная структура. То, что тут монет в структуре на 7 миллионов больше, это в принципе никаких привилегий данному кошельку над первым не дает. Хоть тут их 18, там 25. Все равно повышающий коэффициент идет только от 10 миллионной структуры. И давайте почитаем что написали авторы этого поста Доходность двух кошельков будет сравниваться структура более 10 миллионов как я и говорил последующие цифры до 100 миллионов после 10 они никак не учитываются есть 10 пока не будет 100 считаем от 10 нет холд статуса на первом кошельке вот 670 тысяч монет где сейчас находится тут холд статуса никакого нет то есть Нода может быть установлена у пользователя, но форжинг не подключен, и тем самым холд статус тоже не включился. Ну и мы помним, что холд статус не включается на кошельках, где баланс более 110 тысяч монет. А этот алгоритм разработан таким способом вот мы видим номер кошелька репост этого сообщения я сделаю к себе в телеграм-канал так что вы можете перейти в него скопировать номер кошелька и проверить всю информацию на достоверность ну я вас уверяю что тут только правда написано. Баланс на 1.11.2020 11 -е, 2020 -е, 500 тысяч, 89 призм. Общий парамайнинг, за сколько у нас получается, почти что за 12 нет, за 14 месяцев составил 173 581 монету призм. За 14 месяцев этот кошелек увеличился на 173 000 призм. И таким образом доходность этого кошелька за 423 дня составила 34,71 от процента. Или 2,46 процента в месяц. Теперь мы берем второй кошелек. С холд статусом. Также можете скопировать этот кошелек, посмотреть, действительно ли так все было. И мы видим, что остаток на 7 11 2020 108 790 монет. Призм. А был включен форжинг, подключен на установленной ноде. Был включен холд статус. И мы видим, что за то же количество дней, чуть меньше даже количество дней, потому что Тут отсчет идет от первого числа, а тут от седьмого. А заканчивают подсчет 29-12-2021 в двух вариантах. 110 607 монет призм. Мы видим на самом деле, что на 63 тысячи монет всего лишь меньше добыл второй кошелек. То есть примерно на 30%. И форжинг еще плюсанул нам полторы тысячи монет призм. И таким образом доходность кошелька у нас получилось 101 и от процента и плюс почти что полтора процента 1,42 от форжинга за 417 дней Или 7,3 в месяц Вы просто видите разница колоссальная Почти что в 3 раза Дальше описание То есть кошелек с балансом в 500 тысяч Увеличился на 34,7% А 100 тысяч на кошелек более чем на 101% Скорость тут написана майнинга Но в криптовалюте призма. Это называется чуть по-другому парамайнинг почти в три раза выше для кошелька со статусом холода только есть одна загвоздочка 500 тысяч нельзя было поставить в холд статус, а тут дальше вроде об этом и будет написано. Получается, что если бы 500 тысяч на кошелек год назад разделил свой баланс на 5 кошельков, то сейчас в нем бы было больше 500 тысяч монет, а не 173 тысячи, как сейчас. Вот именно это и описывается. 500 тысяч на одном кошельке в холд нельзя было поставить. Но если их разделить на 5 кошельков, то это без проблем сделать причем что а, даже не надо 5 там нот себе устанавливать одна нода поддерживает а, вроде как до 100 кошельков то есть 100 кошельков вы туда можете подключить и на каждом из них включить форжинг то есть 327 тысяч монет остались в генезисе а, не то что даже остались они просто не были добыты хотя могли бы быть если учесть что коэффициент у большого кошелька один запятая 11 сотых а у маленького 0,94 то большой кошелек добывал бы больше с этим утверждением я не совсем согласен потому что мы знаем что в криптовалюте призм не знаю на монтаже сейчас если я найду эту картинку ну естественно я ее найду а я вам добавлю вообще ее на экран вы сейчас ее наблюдаете то мы поймем что про майнинг скорость парамайнинга зависит от двух факторов именно по этой картинке на самом деле включился еще третий фактор это усложнение добычи парамайнинга но о нем мы сейчас рассуждать не будем скорость добычи монет зависит от двух факторов исходя из этой картинки и исходя из белой книги которая была раньше это личный баланс чем он больше тем больше у вас будет коэффициент и структурный баланс и мы видим что Структурный баланс тут 25 миллионов, тут 18 миллионов. Но на картинке вы можете наблюдать, что есть 10 миллионов структурный множитель, а есть 100 миллионов. И мы видим, что ни один из этих кошельков до 100 миллионов не дошел, а 10 миллионов уже они перешли. Поэтому тут везде структурный множитель засчитывается за значение 10 миллионной структуры. То, что тут на 7 миллионов больше, это никак не считается. А вот личный баланс на этом кошельке, он уже переступил, как мы видим, по таблице порог 500 тысяч монет. А тут он только 100 тысяч монет. Собственно, если бы этот кошелек разделил а, все свои монеты на 5 кошельков, то у него бы уже не было а, вот этого вот процента 1,11, а был бы такой же 0,94. Вот в чем и разница. Конечно, для тех людей, кто пришел сюда чисто за заработком, не надо только писать в комментариях, что все тут за заработком, давайте сделаем так. Для тех людей, кто пришел сюда за заработком, мы видим, что ситуация не совсем, не совсем хорошая, потому что 1.11 курс был 0.0083. Сейчас мы видим курс в два раза, даже более, чем в два раза меньше. То есть мы даже, если возьмем вот седьмое число и второй кошелек, в пример, который увеличился вдвое. Тут курс уже, конечно, чуть упал, 0.0079, но все равно более чем в два раза этот кошелек почти что вышел в нули, потому что сейчас курс ниже. А, кстати, на тот момент еще можно было закупиться почти что по такому же курсу. Вот, чуть ли не ровно, год назад, 30... -го 31.12.2020 12 2020 после запятой еще 20 и 42 сейчас мы видим 20 и 37 то плюс-минус курс одинаковы но увеличение монет было бы вдвое так что для тех людей кто пришел чисто за заработком у них пока что ситуация не очень хорошая складывается ну это и понятно потому что вот я у себя на канале недавно выкладывал статистику это за 6 января вроде как статистика и мы видим, что на одном из ресурсов Uh, у нас отображается, что 812 миллионов потеряли трейдеры за последние сутки. Вы представляете, трейдинг – это не всегда такое прибыльное дело, как вы смотрите картинку в интернете, в инстаграме, на ютубе, кто-то вам показывает, что там покупай биткоин, и все у тебя будет хорошо. Ты всегда в любом случае заработаешь. Нет, люди теряют, 812 миллионов за сутки люди потеряли на криптовалюте. И вся суть крутого, квалифицированного трейдера – это продать дороже, чем ты купил. Кстати, если мы перейдем на график по Coin Market CoinMarketCap и посмотрим вот, вот эти все движения в 2020 году, а именно, давайте даже пускай от этого момента, от 7 месяца, а мы рассматривали, я напомню, 11 месяц, и даже если вы вот тут 12-10 бы купили по 1,5 цента, то все равно у вас еще вот сколько возможностей было с 03.05 по 11.06 закрыть сделку в плюс. То есть больше месяца у вас было времени закрыть сделку в плюс. И на самом деле вот многие там профинят призму, ой, нереально. Ну реально, конечно, колебания не такие. Если мы берем людей, которые брали вот тут вот выше доллара, то, конечно, можно сказать, вот если бы я тогда купил, тогда бы холт у меня не сработал. Но на самом деле мы не знаем, сколько бы монет уже было у этого человека. И тут все равно есть такой момент один, что даже если человек брал по доллару там в 2018 году в каком-нибудь семнадцатом году то все равно вот мы видим был момент а в девятнадцатом году продать по 70 по 75 по 80 центов в чатах, в обменниках люди по такой цене продавали монеты. И мы видим, что два года холода на самом деле могли дать человеку увеличить в 2, а то и в 3, а то и в больше раз количество монет. И естественно, этот бы человек сто процентов заработал. Те люди, которые покупали тут, они как раз пришли во время хайпа, они вот пришли в тот момент... Когда команды, которые ходят по хайп-проектам, начали активно качать криптовалюту призм, они, в принципе, и надули эту цену и дали вот как раз-таки участникам, которые заходили до этого. А как раз-таки эти участники, которые пампили монету в этот момент, они до этого и заходили. И они просто за счет своих команд, но... По моим наблюдениям, как я это видел, это Милеги вот со спейсбота, всякие такие люди, Кузьменки даже, например, Николай Кузьменко такой был, он в это время, вот когда монета вот тут была, говорил, я езжу по городам, я качаю монету, а вы сидите, ничего не делаете, но потом, когда вот люди, которых он приглашал, они заходили, он им говорил, никогда в жизни там чуть ли не продавайте эту монету, а сам где-то в этот момент с монеты и вышел, и пошел уже по другим проектам. Этим людям не повезло, скажем так честно, но на самом деле, если они не зафиксировали убытки, не продались в минус, то еще не все потеряно. Во-первых, монета параманится, она увеличивается в количестве и, конечно, цена ее во много-много раз упала, но кто знает, что рынок нам покажет дальше для тех людей кто брал уже после этого вот мы видим в двадцатом году то у них была большая возможность зафиксироваться и выйти в плюс причем даже мы видим тут в хороший плюс там в 2 в 3 раза этот плюс у них мог составить ну а те люди которые продержали год вот со скринов мы видим из вот этих, то они как минимум остались при своих, но если задача была заработать, то надо ждать, ждать, когда появится вариант выйти в плюс. Если задача была увеличить количество монет, неважно для каких это целей, просто увеличить количество монет, то у участника, у которого было бы хотя бы два вот таких кошелька по 110 тысяч монет, вот имея 220 тысяч монет, и который их разбил, на две части и получил холд статус путем установки нода и подключением форжинга он сделал более грамотно чем тот человек который имеет 500 тысяч монет увеличил свой баланс всего лишь на 34 процента и естественно убытки если приравнивать к доллару к фиату у этого человека намного больше потому что один Увеличил баланс монет в два раза, даже более чем в два раза, еще плюс 100% получается к своему балансу сделал, в то время как первый кошелек всего лишь 34% смог добавить к своему балансу я считаю что это очень хороший пример того как надо вообще куда-то тратить свои деньги во-первых перед тем как купить какую-либо криптовалюту вы должны точно для себя решить понять а для чего она вам зачем она вам нужна. а во-вторых очень хорошо ее изучить потому что холд статусе во всех чатах говорится и помогают подсказывают как его сделать как установить ноду где брать какие материалы для установки ноды а, то есть детальная инструкция сообщество помогает друг другу и я уверен на сто процентов что хозяин первого кошелька он имел всю информацию такую же, как и хозяин второго кошелька. Возможно, он не до конца что-то понял, не до конца углубился в эти моменты, или подумал, что для него все это будет очень сложно. Хотя, если у него структура 18 миллионов монет, то я думаю, что участник должен с криптовалютой призм быть знаком не то что на «ты», как самого себя он, наверное, уже должен эту криптовалюту знать но почему-то все равно вот продолжает держать ее таким вот способом А есть вариант, что ему не важно, ему не важно количество монет, которые у него есть ему достаточно и вот этих монет и в принципе этого человека все устраивает, еще я наблюдал по пулрой то что они тоже не заморачиваются они даже особо парамайнинг не брали, то есть у них есть кошельки, на которых там более миллиона монет то есть более миллиона монет было на кошельках а мы знаем что в криптовалюте призм участие в промайнинге принимают кошельки от 1 до миллиона монет то есть если у вас уже больше миллиона монет то в в принципе, парамайнинга у вас никакого нет. Тогда надо кошелек как-то делить, хотя бы вот по 500 тысяч монет. И тогда у вас снова будет строка парамайнинг бежать. Возможно, Рой Клубу этого и не надо было. Хотя, не знаю почему. Потому что, в принципе, своим участникам они давали доходность, как это задекларировано в криптовалюте призм они говорят вот у нас такая большая структура мы имеем повышающий коэффициент поэтому давайте скидывайтесь к нам в пул, соберем еще больше баланс и будем все это распределять друг с другом но по факту был обман был обман потому что эти кошельки они даже никакой добычи у себя не имели а людям рассказывали вот давайте мы будем все вместе добывать и делить это очень плохо когда все монеты собираются в одних руках, когда тем более люди сами отдают свои монеты а, в другие руки, тем самым аккумулируя их в большом количестве, а, этот игрок, которому они их отдают, он вполне реально а, может просто на рынке творить то, что ему захочется манипулировать рынком, а, опускать цену, повышать цену, потому что а, чем больше у тебя в процентном соотношении монет от всей эмиссии, тем больше у тебя как бы возможностей. Кстати, по холд статусу не знаю, рекомендовал бы всем а, разбить кошельки, у кого там более 100 тысяч монет, а, потому что мне кажется, что разработчики все-таки а, в коллаборациях с какими-то продуктами, им надо показать а, нашу сеть, сам блокчейн, поскольку есть статистика, которая отображает балансы кошельков. То есть, а, есть статистика, сейчас я на экране ее тоже к вам выведу, где мы можем отследить Сколько кошельков имеют от 1 до 100 монет, до 1000 монет, до 500 тысяч монет, более миллиона монет. И вот раньше картинка была еще намного хуже. Когда было много пулов, то мы видели, что небольшое количество кошельков, они в принципе владели большей частью эмиссии призм и такой продукт на мой взгляд разработчики каким-нибудь серьезным людям показать не могут потому что они понимают что их просто засмеют а вот это решение с холд статусом оно как бы показывает продукт совершенно в другом виде где мы видим что большая часть эмиссии распределена не на сотни двух кошельков кошельках а на большей части кошельков то есть мы видим что это действительно децентрализованная криптовалюта ну как минимум по количеству кошельков и монетами на них а, то есть согласитесь странно если бы 90 процентов всей текущей эмиссии а, монет находились на одном кошельке а, но ну, тут точно можно что-то заподозрить что какой-то дядя просто всем управляет и когда начнется хайп то он просто будет потихонечку все это дело брать и сливать а когда мы видим вот такую картину кстати нашел я это за последнее время до да? а, нашел что 8000 746 кошельков имеют баланса 10 до 50 тысяч монет от 50 до 100 2000 кошельков от 100 до 500 тысяч 6000 кошельков до миллиона на 1636 кошельков и более миллиона уже 57 кошельков тут конечно еще есть два кошелька это от 5 до 10 миллионов и от 10 до 50 миллионов это монеты разработчиков кстати таким образом мы видим что 849 тысяч кошельков есть но на первом месте у нас кошельки до 100 монет от 0 до 100 и их 783 тысячи 000, то есть 800 кошельков смело можем отнимать, 100 тысяч кошельков пользователей, как минимум, я думаю, около 100, ну на крайний случай 50 тысяч пользователей в криптовалюте плюс-минус должно быть и вот мы видим как эта статистика чуть-чуть изменилась вот мы видим что эти кошельки чуть их меньше стало а вот тут наоборот мы видим от 100 до 500 тысяч кошельки выросли то есть это указывает скорее всего на то что люди как раз таки включают у себя hold статус прикупают монеты чтобы их было плюс-минус до 110 тысяч, и заходят в холд, хотя мы видим, что и от 500 тысяч кошельки тоже прибавились. Ну, тут их на самом деле немного прибавилось на 32 кошелька, это, наверное, как раз-таки те люди, которые были на пороге на пороге отметки в 500 тысяч монет. И мы видим даже, что а, прибавилось три кошелька, у которых больше миллиона на балансе получилось, и которые даже не участвуют в процессе парамайнинга. Это, в принципе, а, тоже очень хорошо. Минус конкуренция для тех людей, кто занимается парамайнингом. Интересная картина, кстати, что 10-50 миллионов один кошелек куда-то исчез. То есть он расформатировался полностью. Возможно, это как раз-таки кошелек Рой Клуба. Они там в один момент устроили для форжеров праздник и скинули все свои монеты. Или почти все на один кошелек. И у них там была хорошая сумма монет. Комиссии, естественно, тоже они в блокчейне платили за все эти транзакции а, и мы видим что пропало а, два кошелька от 5 до 10 миллионов а, не знаю возможно кстати они разбились а, на вот эти вот по 500-миллион и заново приняли участие в парамайнинге а также еще и подключили форжинг и они имеют чуть больше веса поймать блок то есть если они тут стояли без движения, то они теперь скорее всего полноценно участвуют в процессе парамайнинга И еще если подключен форжинг, то составляют конкуренцию форжерам Хотя возможно они и перешли вот эти вот монеты, два кошелька, может они чуть-чуть распродались и перешли вот как раз таки в число трех от миллиона до 5 миллионов. Кто его знает? По блокчейну отслеживать настолько досконально мы с вами копаться не будем. Вообще записываю этот видеоролик, потому что некоторые участники до сих пор, вот за последнюю неделю четыре участника написали, что с этим холдом делать, как его делать, от скольки до скольки монет и какие от этого плюсы подробно я им уже скинул видеоролик да, но теперь еще вот наглядно показываю остальным зрителям моего канала возможно кто-то не в курсе вообще как это работает и думаю до сих пор что надо держать свои монеты в пуле или чем больше у тебя монет тем больше ты будешь добывать а потом смотрят на свои балансы видят что добывают копейки сущие и думают а что же тогда там в этих холд статусах вообще можно добыть если там только до 110 тысяч монет можно держать на одном кошельке, но мы видим, что кошелек со 110 тысячами добывает более тысячи монет в сутки, а кошелек, где почти что 700 тысяч монет, 185 монет добывает в сутки. Вот именно в этом и разница. Так что, друзья, изучайте продукт, в который вы инвестируете, в тот, где вы находитесь чтобы не упускать вот такие вот возможности. Мы видим, как за год на двух разных кошельках ситуации выглядят абсолютно по-разному. И в выигрыше находится участник, кошелек, у которого было даже меньше денег вот говорят чем больше у тебя денег тем больше у тебя возможностей на самом деле на этом примере мы видим что чисто теоретически денег у этого человека могло быть в пять раз меньше зато знаний чуточку больше ну или как минимум желание мы с вами не можем точно знать что этот человек не в курсе тем hold статуса и не в курсе как это сделать но чисто теоретически желание и знания они зачастую решают намного больше потому что по факту вложив в пять раз меньше человек добыл ну не такое же количество монет но всего лишь на 30 процентов монет меньше чем тот человек который вложил в пять раз больше и если мы рассматриваем эти два кошелька с целью увеличения баланса именно монет призм то понятное дело что преимущество мы оставляем за этим кошельком и далее этот человек еще вот эти два баланса разделит, и в дальнейшем, естественно, он уже будет в плюсе. И если модели поведения этих людей останутся одинаковыми, то через какой-то промежуток времени кошелек, на котором изначально было в 5 раз меньше монет, он этот кошелек, он его даже обгонит по балансу. С единственной оговорочкой, если с холд статусом останется все как... И на текущий момент потому что мы сейчас всем сообществом сидим ждем трех миллиардов эмиссии монет чтобы 50 процентов эмиссии уже было добыто и тогда мы посмотрим а как криптовалюта призм как сам пара майнинг hold паратакс, как эти все алгоритмы они себя поведут и тогда уже будем по истечению некоторого времени делать выводы Спасибо всем за просмотр, пишите комментарии под этим видеороликом, задавайте свои вопросы, и по возможности обязательно на них отвечу. Возможно, вот как раз таки таким видеороликом, где все вопросы постараюсь более детально, а может даже и стрим какой-нибудь проведу, и вот эти вопросы, которые вы будете задавать, на этом стриме и разберем. Не обещаю, что в ближайшее время, у меня тут микрофон основной, Полетел, поэтому надо будет как-нибудь добраться, добраться и заказать. Когда он придет, как раз таки и вопросы поднакопится, если таковые у вас будут. И можно будет запланировать стрим в телеграм-канале оповещения. Возможно, даже опрос, чтобы как можно больше было людей на нем, чтобы больше моментов мы смогли разобрать. У меня все.